Слой на 300. Слой на 300. нормально извернул человек седьмой понятно прибыл к месту вызова ушел в разведку 1347 сорвались прям с обеда задымление в подъезде типа говорят ну, сейчас пойду на разведку узнает что там. мы пока делаем предварительное развертывание но ну, обычная проблема короче вот этих вот 16 этажных домов это заваленные мусором шахты дымоудаления ну естественно от окурков они загораются так что вот обычный такой вызов